Я не буду спать ночью новогодней, Новую тетрадь я начну сегодня. Ради смысла дат и преображения С головы до пят вплоть стихотворения Год переберу, месяцы по строчке Передам перу до последней точки. Где оно, во мне или за дверями, В яве или сне, за семью морями, В пляске по снегам белой круговерти, Я не знаю сам, в чем мое бессмертие. Но из декабря брошусь к вам, Живущим вне календаря, Наравне с грядущим, О, когда бы рук мне достало на год Кончить новый круг. Строчки сами лягут.